Все мы с вами очень любим и все, наверное, знают отличное упражнение для прокачки наших ягодиц. Это упражнение называется «Выпады назад». В большинстве случаев новички очень часто допускают ошибки. Сегодня я разберу технику выполнения этого прекрасного упражнения.